Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про документы. Какие документы необходимо заверять у нотариуса постоянно, а какие документы вообще не надо заверять или нужно это сделать единоразово. Действительно, когда мы участвуем в торгах по банкротству, мы можем увидеть сообщение о торгов, что паспорт необходимо заверить у нотариуса. В некоторых случаях вы можете увидеть, что паспорт не нужно заверять. Если вы предоставите скан-копию нотариально заверенного паспорта в том случае, если паспорт не должен быть нотариально заверенным, в этом случае этот документ будет принят конкурсным управляющим как правильный, то есть даже в том случае, если этого правила нет. Поэтому вы можете один раз заверить паспорт у нотариуса сделать аккуратный э, скан всех страниц, в том числе с пометками нотариуса и предоставлять его во всех случаях, во всех торгах, даже если такого требования нет. А вот если, например, такой документ, как согласие супруги, если вы состоите в браке супруга или супруги, этот документ нужно заверять постоянно и предоставлять каждый раз в случае, если у вас нет брачного договора. Если, например, вы подаетесь как индивидуальный предприниматель, вам нужно предоставить выписку. Она должна быть свежая на нотариале, заверять ее не надо. В общем, все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с требованиями к торгам и выполнить по всем условиям, которые там указаны. Ну, про паспорт я вам объяснила, про согласие супруга, супруги тоже. Я желаю вам, чтобы все ваши торги происходили легко, интересно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов, отличного настроения и всем пока!